Приветствую вас, дорогие подписчики канала Ты хочешь стать миллионером и спешу поделиться с вами новостью. Леонид Михельсон снова вернулся на первое место и возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes. То есть, другими словами, Forbes опубликовал вальс Михельсона. Раз, два, три, раз, два, три и снова раз. Первое место среди 200 российских богачей. Итак. Самым состоятельным человеком России, по версии журнала Forbes, оказался основной акционер Новатека и Сибура Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. За год он увеличил свое состояние на 6 миллиардов долларов. Таким образом, он стал первым с 2011 года российским бизнесменом, чье состояние превысило 20 миллиардов долларов. Ранее, в 2018 году рейтинг возглавлял Владимир Лисин. Он известен на канале «Ты хочешь стать миллионером как снайпер». В нынешнем году он опустился на вторую строчку с состоянием в 21,3 миллиарда долларов, потеснившись освободив место для Михельсона. Ну, а общий список 10 богатейших россиян на сегодня выглядит так. Леонид Михельсон – 24 миллиарда долларов, Владимир Лисин – 21,3 миллиарда долларов, Вагит Аликперов – 27 миллиардов долларов, Алексей Мордашов – 25 миллиардов долларов, Геннадий Тимченко – 21 миллиард долларов. Владимир Потанин 18 – 18,1 миллиард долларов. Михаил Фридман – 15 миллиардов долларов. Андрей Мельченко – 13,8 миллиардов долларов. Алишер Усманов – 12,6 миллиардов долларов. Роман Абрамович – 12,4 миллиарда долларов. Если эта новость вас не удивила, то подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером?», жмите на колокольчик чтобы актуальные новости на миллион не прошли мимо вас.